Экопродукты. Где купить экопродукты Воронежа? Вы когда-нибудь задумывались с чем кормить семью? Сейчас все вокруг только и говорят о накачанном антибиотиками, мясе, нитратных овощах и колбасе без мяса. Сегодня, чтобы сохранить здоровье, необходимо использовать в пищу экопродукты. Проект Папина Лавка объединяет лучшие фермерские хозяйства, производящие экопродукты, и доставляет из первых рук вкусные, натуральные и свежие продукты на дом или в офис. Животные, птицы, наших фермеров выращиваются в свободном выпасе, питаются натуральными